здравствуйте привет вы откуда? с москвы и как там? да? что так? тоже в москве не дай боже почему? потому что там ужасно жить почему ужасно? я живу нормально и президент, президент? А? уебища Наш президент самый хороший. Да, да ты что, новости почитать?